здесь мы зарабатываем покупаем машины и за счет данного майнинга мы здесь зарабатываем. У меня здесь куплено VIP 3, я сюда закинул 100 долларов и ежедневно я здесь зарабатываю 6 долларов 48 центов. Также я в любое время здесь могу забрать свой депозит и закончить работу с данным проектом. И давайте сейчас в этом видео я вам покажу как здесь арендовать машину и если вы не хотите уже работать с данным проектом я вам покажу как вывести деньги более подробно обзор как пройти регистрацию смотрите вот в моем видео вот первое видео я здесь показал как пройти регистрацию на компьютере здесь я показал как пройти регистрацию с телефона итак видим вот на моем балансе 4 доллара 0 2 цента это партнерская капнули также здесь есть партнерская программа вот она Копируйте свою партнерскую ссылку, раздавайте друзьям партнерам и будете зарабатывать на партнерской программе. Также при первом депозите в размере 10 долларов вам нужно будет скопировать свой UID. Вот у меня написано УИТ 3 единицы 285. Отправляете в группу. Группа вот она здесь есть. Отправляете в группу скриншот и вам начисляют бонусом плюс 1 доллар на баланс. Далее, чтобы здесь зарабатывать, переходим вот в дел. Здесь мы арендуем майнинг оборудования на бессрочной основе. Также мы можем вот нажать кнопку Rent Now и взять себе одну бесплатную машину, которая нам будет приносить 0.215 USDT каждый час. Также мы можем купить вот на 10 долларов машину, которая будет нам зарабатывать 0.024 USDT каждый час на 50 и на 100 долларов второй вид заработка это сейл, вот здесь мы машину арендуем, вот инвестируем на 100 долларов на 7 дней наши деньги замораживаются и через 7 дней наша прибыль составит 49 USDT также мы можем на 30 дней заморозить деньги и наша прибыль составит 216 USDT вот мои все машины если вы уже не хотите работать с данным проектом я вам сейчас покажу, что вам нужно делать. Здесь вот собираем прибыль. Прибыль можно собирать раз в день, раз в два дня, раз в неделю, раз в месяц. И, к примеру, если вы не хотите здесь уже работать, вам нужно нажать вот кнопочку Terminate. Нажимаем здесь Confirm. Итак, Terminate. Все, машина моя убралась с работы. Перехожу вот на главную. Смотрим на моем балансе вот 100 долларов. И я могу сейчас все деньги вывести и закончить работу с данным проектом. Нажать кнопочку «Виздров», вывести все деньги с учетом комиссии и закончить работу. Выведу половину денег, продемонстрирую вам, что данный проект он платит. Далее арендую себе заново машину и буду в нем зарабатывать. Нажимаю кнопочку «Submit». Итак, ну, вот мой вывод на 55 долларов. Все успешно, перехожу на свой кошелек Binance. И вот она выплата на 55 долларов еще в обработке. Я буду работать дальше с данным проектом. Сейчас я опять себе прикуплю машину, майнинг и буду здесь зарабатывать. Кто хочет также, все ссылки будут в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.